Здравия всем, здравым Вот у нас тут орешки ну, в общем-то, не по этому разговор. Дело-то в том, что вот мы впереди планеты всей, ну, можем уже, в частности, в нашем домохозяйстве переходить на эти тараканье вообще в общем, ножки. О, вот, же ловушки и все, потом можно собирать и хитиновую муку делать. Вот сволочи, блин, ладят. Вот такое на них средство. Хоть управы нашел. тварюки Ну, сами он, блин, шевелят.